Здарова! Ну, как ты?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 розыгрыши проходят в каждом. Поставить лайк данному видео и написать абсолютно любой комментарий, в котором важно указать ник и сервер, на котором ты играешь. Итоги всех розыгрышей за прошедшую неделю я теперь подвожу на своей странице ВКонтакте каждое воскресенье. Количество комментариев не ограничено. Удачи! Неоднократно уже поднимался вопрос о том, что чем больше ты играешь в барбиху РП, чем дальше ты прокачиваешься по уровням, тем больше тебе становится скучно. Тематические ивенты проходят как правило довольно редко а в частности только по праздникам но основная идея проекта основная цель большинства игроков это конечно же максимальный заработок и как правило максимального заработка мы с тобой достигаем как только апнем 9 уровень ведь именно на девятом уровне у нас с тобой доступна на сегодняшний день самая прибыльная работа на проекте после чего твоя игра превращается просто в какой-то дикий лютый и однообразный фарм верто собственно почему я и перед стал снимать пути бомжа. Мне в какой-то момент просто-напросто это стало неинтересно. Прокачивать своего персонажа дальше по уровням теряется какой-то особый смысл. Да, в какой-то момент нам привязали довольно интересные квесты именно к этим уровням с довольно прикольными и крутыми призами. На том же 25 уровне мы с тобой сможем пройти квесты, за которые получим электросамокат, который является дикой имбой на оборви ХРП. Но я, к примеру, когда перешел на 9 сервер, мне неохота было ждать, пока я в до 25 уровень и просто-напросто приобрел данный самокат в донат-меню. Также, в принципе, абсолютно любой игрок абсолютно любого уровня, накопив буквально 2-3 миллиона рублей, сможет приобрести этот самокат у другого игрока в торговом центре. Что, опять же, не обязывает нас с тобой прокачиваться до 25 уровня и проходить эти квесты. Как я уже сказал ранее, основная идея, основной посыл и основной стимул всех игроков на данном проекте это заработок, это деньги. И все стремятся поднимать и зарабатывать как можно больше поэтому чтобы на проекте держался хороший онлайн чтобы на проекте было интересно задерживаться и как можно дольше играть и прокачивать эти уровни нам необходимо новые прибыльные работы именно на высоких уровнях с хорошими высокими зарплатами и сейчас реально обсуждается данная тема с командой разработчиков изо дня в день каждый день ведутся разговоры по данному поводу с пиар-менеджером проекта мигелем я сам лично сейчас практически Практически каждый вечер после работы накидываю по несколько идей касаемо новых видов заработка на высоких уровнях и отправляю на рассмотрение. Также если у тебя имеются какие-то крутые идеи касаемые новых способов заработка, то обязательно пиши мне о них в комментариях, самое интересное я разберу в одном из будущих роликов и в конечном итоге отправлю на рассмотрение команде разработчиков. Конкретно на сегодняшний день лично я считаю, что для новичков у нас есть довольно огромное количество различных интересных работ на сегодняшний день нам не хватает именно каких-то качественных каких-то крутых работ на более высоких уровнях именно для тех игроков которые уже давно играют в проект и сейчас им просто-напросто нечем уже заниматься и это касается не только старичков ветеранов проекта это касается и новичков новых игроков которые приходят играть в данную игру у них должен быть интерес и стимул задерживаться на этом проекте как можно дольше чтобы человек придя в данную игру понимал вот если я до того же 30 уровня то я устроюсь на самую крутую самую прибыльную работу буду поднимать огромные бабки и зарабатывать на свою мечту на барвихе прекрасно реализован воздушный транспорт я не могу понять почему у нас до сих пор на сегодняшний день в ассортименте воздушного транспорта только один вертолет робинсон почему бы не добавить новые вертолеты не добавить те же самолеты и самое главное не создать какие-то новые работы связанные именно с воздушным транспортом это будет довольно интересно для игроков почему бы не реализовать работу спасателей по принципу той же работы в мчс представь если бы у нас с тобой по принципу тех же пожаров также генерировались бы какие-нибудь NPC персонажи на маппинге после чего мы бы арендовали вертолет и летели бы их спасать подлетая к метке ты бы выпускал лебедку забирал раненого и отправлял бы его в больницу также можно было бы добавить систему прокачки скилла данной работы и реализовать что-то примерно то то же самое как реализовали у нас на дальнобойщиков если ты допустим приобретаешь свой собственный вертолет то будешь получать плюс 30 процентов от зарплаты как бонус но опять же это все только к примеру если разбирать все эти вещи детально там можно проработать реально что-то крайне интересное почему у нас так мало работ связанных с водным транспортом насколько я знаю у нас существует до сих пор всего одна работа мореплаватель где мы с тобой ездим на моторные лодки и развозим различные грузы у нас на барвихе РП имеется даже магазин, где мы можем приобрести себе собственную яхту или катер, что вызывает вопрос зачем, куда я буду ездить на этой моторной лодке, куда мне ее припарковать, зачем она мне вообще нужна. Давай сегодня приобретем с тобой самую дешевую лодку, вот такую вот за 5 миллионов и посмотрим, что мы вообще можем с ней сделать. Спавнится она недалеко здесь в порту, мы можем спокойно с тобой открыть-закрыть, сесть, завести и отправиться куда-либо. Да, здорово, что ее не нужно заправлять. Но у меня вопрос, куда мне на ней плыть? Чем мне на ней заниматься? Я даже не знаю, где я могу запарковать данную лодку. Хотя я заметил такое, что запарковать ее, походу, можно абсолютно везде. Здесь не так, как со своим личным авто, который можно парчить либо только у своего, либо у семейного дома. Также не нужно искать какой-либо определенный паркинг. Ну, к примеру, вот у меня есть дом в Девяткино. Я хочу запарковать его здесь. Да, хорошо, что у меня есть админкой я могу себе это позволить но что будет с этим делать обычный рядовой игрок а что если я сдам данную лодку просто-напросто в аренду автомобилей даже это я могу сделать теперь в моей аренде авто на был рынке ты можешь просто-напросто арендовать себе новую яхту это конечно же дико смешно и крайне необычно но мне очень интересно будет ли кто-то реально прикалываться и брать в аренду себе этот катер одно здорово то что все арендованные транспорты в этих бизнесах у нас не привязываются к какому-либо паркингу. Если ты арендовал себе ТС, ты можешь заспавнить его абсолютно в любом месте, где находишься ты сам в данный момент. Здесь все то же самое, как и с самокатом. Грубо говоря, подъехал к водичке, запрыгнул в воду и просто-напросто заспавнил арендованный катер. Это довольно здорово. Смех смехом, но вернемся к нашему диалогу. К примеру, в том же порту здесь есть огромный корабль, который привез огромную кучу контейнеров в Барвиху. Почему бы также не добавить, какую работу по доставке этих контейнеров тогда нам пригодятся эти лодки и яхты почему бы уже наконец-таки не добавить в этот левый нижний угол карты который абсолютно свободен какой-нибудь новый остров остров до которого не будет абсолютно сделано никаких дорог остров на который можно будет либо доплыть плавь самому либо доплыть на этой же лодке либо прилететь на вертолете сделать на этом острове какие-нибудь супер дорогие виллы дома собственным бассейном и собственным парковочным местом под яхту чтобы у людей появился смысл покупать эти лодки покупать вертолеты и летать к себе на виллу отдыхать жить на этой вилле и работать на той же собственной лодке или на собственном вертолете добавить какую-нибудь супер крутую работу типа той же охоты в стиле сафари сделать этот остров в виде тропиков чтобы у нас была своя альтернатива какого-нибудь гуа или Бали на барвихе остров на который бы хотели в конечном итоге попасть абсолютно все игроки Барвихи РП, чтобы эти виллы были в ограниченном количестве, их было там всего-навсего штук по 20 на каждом сервере и стоили они увар до хрена денег. Ну и чтобы жить на этом острове имело смысл, чтобы мы могли с тобой там припарковать все наши вертолеты и яхты. И самое главное, могли на них и дальше зарабатывать и поднимать как можно больше денег. Чтобы с каждым последующим апом уровня у нас не пропадала стрельба прокачиваться все дальше и дальше, чтобы это имело некий стимул, чтобы это имело смысл. Также можно было бы уже давненько создать какие-нибудь крутые компании, которые бы выступали как бизнес для самых крутых игроков, для самых богатых старичков на проекте, но также и для новичков нашего проекта, чтобы это выступало для них работы, чтобы новички шли работать на старичков, чтобы было некое взаимодействие и интерес, опять же, задерживаться в игре. Почему бы не создать ту же компанию в виде промышленного рыболовства? К примеру, люди бы скупали эти компании как каршеринг, закупали бы в них эти яхты и лодки, а уже после чего обычные игроки бы устраивались бы к ним на работу, брали бы в аренду эти яхты и лодки и отправлялись бы в море вылавливать какую-либо рыбу в огромном количестве, после чего ехать и сдавать ее в тот же порт для дальнейшей развозки по городу, по различным барам и ресторанам. Опять же, привязать данную работу к какому-нибудь высокому уровню, к примеру, к 20 и поставить там достаточно хороший заработок. Все будут в плюсе, как старички-бизнесмены, владеющие данной компанией, так и новички, которые только апнули этот 20-й уровень и пошли устраиваться работать в компанию. Чтобы этих компаний, так же как и каршерингов, было штук 10-20 на проекте, чтобы они конкурировали между собой, чтобы бизнесмены устанавливали свои зарплаты, активили на проекте искали себе и нанимали новых работников вообще у меня довольно огромное количество идей по данному поводу и боюсь этот ролик может затянуться часов на 5 если тебе интересна такая тема если тебе интересна мои идеи, обязательно пиши мне об этом в комментариях я возможно выпущу в дальнейшем целую серию роликов этого цикла сейчас меня радует лишь одно что разработчики реально наконец-то прислушались к игрокам прислушались к ютуберам и понимают, что да пора вводить что-то новое пора вводить те же самые работы, привязывать их к высоким уровням. Также пора бы уже вводить какой-нибудь реально батл пасс на проект с сезонами, чтобы у нас вот эти ивенты были не только по каким-либо праздникам, а чтобы они у нас были на постоянной основе. Каждый месяц был новый сезон, чтобы абсолютно у всех игроков, неважно на каком-то уровне, был стимул заходить в игру каждый день, проводить там время, выполнять какие-либо различные задания и получать за это соответствующие награды, чтобы добавляли как бесплатную линейку для тех людей, кто не хочет или не может задонатить по каким-то причинам, и чтобы также добавляли и платную отдельную линейку батл пассов для тех людей, которые хотят поддержать проект и получить какие-то более редкие предметы. Опять же, от этого, я считаю, останутся все только в плюсе, что игроки, что разработчики. Короче говоря, обо всем об этом можно говорить довольно долго. Обязательно пиши мне в комментариях все свои мысли по данному поводу. Ну а если тебе